Я знаю, я знаю тебя, знаю как ты страдаешь, я вижу это, вижу как ты мучаешься от фантомных болей в мозгу, когда заходишь на очередной сам сервер, однотипные сервера, эти однотипные маппинги и скриптовый мод, ты пытался. Пытался разбавить эту боль, играя в криминальную Россию, но твоя боль ушла только на время. Я пришел помочь и предложить тебе что-то новое. От создателей уникального многофункционального мода без ГМО и красителей, ролегейм Game Criminal Russia. Новый сервер на модификации GTA United, включающий в себя две карты Солнечного Сити и мрачный как лицо школьника после полученной двойки по алгебре город Либерти Сити. Ты можешь отправиться в солнечный Майами греть свои булки или развлекать свое виртуальное накачанное тело по взрослому. Например, как Томми Версетти, проворачивая грязные дела. А если тебе по душе вечно хмурый и дождливый Либерти Сити, тогда тебе определенно захочется побывать на низкотекстурном Брайтон Бич, где ты почувствуешь себя как дома. Там ты сможешь заняться такими замечательными делами, как торговля оружием, людьми, наркотиками, а также найти себе настоящих друзей, разделяющих твое безобидное хобби. Решать только тебе! Старт разработки сервера RG United уже начат! У нас вы получите, как всегда, отличный мод и функционал! Задача создать хорошую атмосферу игры возлагается на вас, мои дорогие друзья! Вступайте в официальное сообщество ВКонтакте и будьте в курсе последних событий! Ссылка на группу будет в описании под видео! До скорого!